Итак, всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать в Джо 3 dash Два года назад я пытался проходить уровень сайт степ за 50 попыток. У меня это довольно-таки получилось неплохо. Прошло два года, и я возвращаюсь к прохождению этого уровня. Кстати, это видео видели не все, потому что я скидывал его лишь немногим. На ютубе его нету. Это в ВК я записывал ролик этот сейчас я не знаю для youtube запишу или нет посмотрим если я выложу это видео на youtube значит хорошо если нет значит в ВКонтакте выложу вот в нормальном моде у меня 74 процента практик моде 100 процентов логично да? сейчас у меня цель пройти его залезть попыток ну в смысле в практике залезть попыток минимум пройти его если не получится хотя бы за 15 но ну, это уже плохо будет и потом уже до 100 процентов доходить буду до нем Запишу сразу удачную серию, где я прошел зарез попыток. Не буду там показывать, где я проходил. За больше. Ну, там, если хорошие попытки будут, туда выложу эту часть. Вот. Поехали. Продокументировать это будет очень сложно по сто раз. Но я постараюсь. Так, начнем с шекпоинтов. Вот, погнали. Сначала очень простое. Раз, два, три зажимаем. Так. Еще раз, два, три. Короче, раз, два, раз-два. Погнали. Раз, два. Дальше кораблик не очень, в принципе, сложный, но неприятный. Потому что иногда на нем подыхаешь очень много. Ну я уже не подыхаю так много, но. Один раз слил, как видите, да. Так, шарик очень простой, надо босс нажимать, просто надо. Дальше. Раз. Э блин. Раз, зажать. Раз, два, три. За. Раз. Так. Э угу. Наверх. Так. Опять зажать. Короче. Походу, не получается с первого раза пройти за 10 попыток, но тупые сливы так Это потому что я на видос сейчас снимаю так Вот это место очень неприятно, дорогие друзья Прям максимально неприятное так Но я удалось пройти его как-то Мне удалось пройти его как-то Наверх так чуть Так, вот это дуалы Дуалы они в принципе легкие Но есть места Где тайминги надо соблюдать так вот Нажимаем много раз, так Вот тут прям надо максимально быстро И в конце Да, в конце надо чуть Ритм Словить, так Вот, кораблик, офигеть Как я хорошо иду, то Четко, ну, блин, много попыток, но Если я пройду, будет вообще четко Офигеть Ну ладно, короче, за 15 пройду, наверное. За 16, ну это много уже. Ну ладно, пофиг, выложу все равно. Короче, как я я как лох подыхал, ребята. Но ну, вы поняли то, что я могу залезть пройти. Я просто у меня в тупые, короче, тупые сливы были. Тупые в некоторых местах. А так, в принципе, неплохо. Я думаю, считаю это достойно, достойно. Это хотя бы не за 30, не за 40. Вот. За, в принципе, хорошая попытка. Можно, конечно, залезть, но видите, как подыхал. Глупо. Все. Увидимся в полном прохождении уже.